Живом Христовым начнутся чудеса. Мечта захватит новое на полных парусах. И поскорее исполнится все то, что в сердце есть. Успехи, пусть нескромные придут сейчас и здесь. Лихое вдохновение пусть подтолкнет вперед, А море впечатление пленяет круглый год. Подписывайтесь на канал. Будут поздравления душевные с разными праздниками здесь.